походы это просто до порога, не дотрога. и сейчас ребята просматривают, кто-то обносит вещи, кто-то поедет груженными, кто-то не груженными, ну, в общем, будет круто. Выставим строковку, чтобы, не дай бог, ну, можно было кого-то поймать, вот, ну, погнали. мы порог недотрога все удачно без килей без всяких нештатных ситуаций где понравилось понравилось но очень быстро я ничего не понимал ну наверное понравилось а что там понимать вода и камни да? да. проходим порог вариантов. У нас запланирована переброска, вот, потому что смысловой участок реки кончился. Вон машина, надо в горку берите катамаран. Вон оттуда мы пришли. Все, перебросились пониже еще один интересный участок реки на Жамбалоке, перекус и заново подкачка катов. Что у нас там? Горчица, сало, да. чай в термусах да? да? Отлично. Горчица сладкая, надеюсь, да. так много мазнуло. Что, Макс, ты сказал, заколебался и сильно устал? Падение Жамбалока в речку Ака Стоянская. подъем и сбора. Я, по-моему, один такой, который еще палатку свою нет, не разобрал. Вот чем мне дома не сиделось, а? Скажите, пожалуйста. Ну, ладно, хоть кофе дают, все хорошо. Магазин помидором ага. плотненький а? печал, пока и не спелые будут. А? О, ребят, привал. Че, поровней ищешь, да? Вот это отпуск у нас Тассии Николаевны. Две недели на коленях будет шикарно. С голыми жопами побежите в речку. Если хотите, то. Почему бы и нет? Оп. О, вылетел горячий. Не, ну добрая банька, добрая, конечно. Вообще огонь. Блин, камера сразу потеет, слышь. Не снимешь. Ага. походные вечерние бани просто супер сейчас кружку горячего чая и в спальник отбиваться потому что уже разморило и глаза закрываются спать охота всем сладких снов доброе утро а где стопочка бутербродом прикрой. вот не продумано, не продумано. одно и то же нам же нравится одно и то же, собирать рюкзак, класть на катамаран, похожий. Лен, когда дневка? Восьмого. Восьмого блин. А сегодня? Шестое. Шестое. Что, в скалу несет нас, да? Да нормально. Зато красиво как, значит. Мы с Анастасией Николаевной устали. Да. Хотим дневку. Потому что мы гребем уже пятый день. Да. Она уже раз десять мне сегодня про это сказал. Хочу дневку. Я устала. Так это я уже десять раз слышал сегодня. Вот. Ты что-нибудь новое можешь сказать? -то? Нет. Нам больше ничего не приходит. Ну идти-ка-то, Анастасия Николаевна. О, какая скорость! Прошли порог Акинский, зачалились в Улово, и за нами четверка плывет. Ну, короче, четверка чуть не положила, одного пацана смыла, и мы с Настей гордо ринулись за ним. Авария наш. а, оказалась на катамаране, Бола да, за, но он залез в рану, вылезет катамаран, все чалили пять ногами. Ага. Поп ну, как тяжело помогать чалить-то? Ну да, грузоник катамаран наш тяжело идет, и у них тоже тяжело. Ну да. Но мы команда. Это точно. Ну давай Питюню. Давай, оба, все давай. живы, здоровы, оба. Ну вы как, ребят? Авария как? Ребят, а, а, еще вопрос такой, рыбы есть? Видели? Нет? А, О, еду несет. Ура! Отличный перекус. Лепешка на, на человека, Ключом, так, Вогнание, Традиция такая есть, когда мы чалимся на месте уже стоянки, мы все делаем по голодку березового сока. Вот. три-четыре, щелка! ну что, Лен, как улов? отлично, отлично. мы даже ушли уже, по словам, и да уже. ого, там Хариуса. О, молодцы, круто, круто, круто. о, ничего себе, прям у тебя рука такая легкая. каждый да, я два раза вообще молодец. Смотри. Всем привет, у нас сегодня дневка. Все купаются, стираются, кто-то отдыхает, дрыхнет. Я вот сейчас искупнулся. Речка леденючая, но на солнышке приятно. Друзья, не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк под этим видео. Вам не сложно, мне приятно. Спасибо. И ничего себе ты супа сварил, обожраться и просто. На дневке у нас опять банька. Вон Женя хариусов ловит. Две речки вместе сливаются. Мы на косе стоим. В общем, виды клевые. Закинули в финальную вкладку дров. Сейчас прогорит. Будем доставать угли, спать песочком и натягивать сверху этот темп. Девчонки, что делаете? Торт? Печеньки. Печеньки. А, это вы Печеньки ломаете. Да? Да. Это будет тортик для Рустама. А зажирем мы убы. С днем рождения! С днем, а? а? днем рождения! С днем рождения! <смех> <смех> Прям так. Класс. Да-да-да-да-да-да-да-да. <смех> да. Макс, а что делаешь? Ой. Ложку выжигаю. Смотри. Я ее вытащил, и сейчас жгу. А вот, так вот так вот. Дырень. <смех> <смех> как бы. Ни если ты Макс сделаешь то Шкурка и ложка и ничего пошлого. С днём рождения! С днем рождения! С днем рождения! Очень хорошая и полезная вещь. У меня прямо такой нету. А мне прямо очень нужна. Что я тут весь вечер старался? Я думал, ты для своей хуйни это делаешь. Нет. Надо обмыть это дело. Давай, давай лоб сначала. Давай да. он... Зато от души. Да. И <свят> он прямо ровненький такой, а вот. Они сидели, вот они да. Ну, да каждый раз занимаются. <свят> Левая. За да спиной, за. Нет. А правой вы перехватываете за весло про которые вам говорит ведущий. Ой, Давайте пожалуйста. для начала потренируемся, Вова. Да? Лево. Лево. Лево. Право. Лево. Вот поэтому. Лево. Лево. Лево. Лево. Опа. Выбыло. Ты бросил, ты бросил его. Лево. Право. Лево. Лево. Люпай, Мася, топленое. Рустам, покажи лодцу. А понятно? Лоция. Гондольер мой личный. Работа. Едой. Прям вот как по щелчку пальцев. Раз, было солнышко, кто-то выключил его. Пошел дождь. Не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк под этим видео. Вам не сложно, мне приятно. Спасибо, друзья. И помните, что походы это просто. Вышел на местный пляж. Собирать сувениры для друзей. Это на бывшая лава. Вот только есть кусочки такие кругленькие, как вот здесь камушки. круглый. Ну, очень большой. Я такой не повезу. Тут Лена сказала, говорит, так гребли, что жопой протерли сидушный баллон. Ну вот так вот. Энергично, как ты. Горячая водичка. Палаточка а каталка. Не твой день, Сивой. Нас на антистапеле, где мы будем разбирать катамараны, не будет дров, и поэтому сейчас достали пилу, нашли сушнину, и ребята вон развлекаются. Дошли до финальной точки нашего маршрута. 50 метров туда в поселок верхний Акинский. Вот, и отсюда нас завтра будет забирать машину. Сейчас мы будем разбирать катамараны, сушить шмотки, суда, баллоны и прочее. Санта-Клаус! Спасибо тебе большое! Пытка номер 60. Опа! Давай. Получше, а да? Да-да-да о собрали лагерь приехали за нами машины сейчас мы грузимся грузим шмотки и выезжаем в город зима можем Ходите в водные походы, используйте хорошее снаряжение и помните, что походы – это просто. С вами был Максим. До новых встреч!